Уважаемые гости нашего уникального уютного дворика «Теплые деньки», который расположен в Крыму в курортном поселке Николаевка, Специально для вас в нашем прохладном и зеленом оазисе проводятся интересные мероприятия, которые делают ваш отдых действительно интересным и незабываемым. А именно, для детей и взрослых проводятся бесплатные мастер-классы на различные темы, и это всего лишь одно из отличий нашего дворика от множества гостевых дворов Николаевки. Другие уникальности нашего дворика вы сможете посмотреть на нашем сайте, ссылка на который есть в описании этого видео. И также вы всегда сможете найти наш сайт, набрав в поиске «Уютный дворик. Теплые деньги". А теперь подробнее о мастер-классах. Темы, а их несколько, оказались все так интересны для деток, что трудно сказать, какая из тем наиболее увлекательна. С огромным удовольствием детвора, да и не только детвора, Рисуют на гальке, которую сами выбрали для своего произведения. И именно они сами решают, что будут рисовать на таком простом и интересном материале. И что именно они увезут из Крыма в самые разные города нашей огромной страны в качестве сувенира. Процесс настолько увлекательный, что даже дети засиживаются допоздна с огромным желанием доделать свой личный шедевр. А общий совместный труд и общение помогает обретать свободу мысли и полет фантазии, находить новых друзей и новые хобби. Никто из детворы не уезжает из теплых деньков без сувенира, сделанного своими руками. Еще одна не менее интересная тема, особенно для девочек, это создание из морской ракушки украшения, которое так и кричит «Смотрите, я была на море!». Красивая раковина, украшенная бусинами и бисером, может стать отличным украшением любой девочки, особенно если она сама сделает это чудо. Выбор бусины дополнительных украшений для ракушки полностью зависит от фантазии девочки, которая развивается именно в процессе рукоделия. И все те, кто может про себя сказать, что у них нет фантазии, приезжайте к нам, мы докажем вам обратное. Следующая тема для мастер-классов – это кулинария. Вкуснейшие десерты, отличающиеся от обычных, привычных вам лакомств, вы и ваши дети смогут научиться делать играючи. Всем выдается диплом квалифицированного специалиста по определенному виду десерта. Память на всю жизнь с рецептом и подробным описанием процесса. Вас ждут на крахмаленные колпаки и фартуки, которые мы уже приготовили специально для этих мастер-классов. Все блюда легкие, красивые и необычные, но из простейших и недорогих продуктов. Украшение и приготовление десерта на любой праздник после такого опыта вы всегда сможете делегировать своим деткам, ведь если они смогли здесь, то и смогут дома. Также еще одна тема – это создание мягкой ароматной игрушки, которая будет долго своим запахом корицы, ванили и кофе напоминать о приятных и спокойных часах, которые вы провели в уютном дворике теплые деньки. Рукоделие – это именно то, что так успокаивает и делает чистой и свободной нашу голову. Во время работы появляются мысли, которые вас не могут посетить в обычном бешеном ритме нашей жизни. Стоит только начать, и вы захотите творить и творить. А это несколько примеров того, до чего можно дойти, начав всего лишь с рисунка на камешке. Этот мастер-класс даже более полезен взрослым мамочкам, так как их ритм жизни действительно быстр и энергичен, а отдыхать душой – это необходимость для нашего организма. А чем же будут заниматься взрослые во время этих мастер-классов? А они могут расслабиться и быть спокойными, ведь вашу детвору за уши не оттащишь от такого интересного занятия. Проведите отдых, максимально полезный для своего здоровья. Получите позитивные эмоции и научитесь новому. Заинтересуйте своего ребенка на получение опыта и новых знаний. Сделайте правильный выбор, и мы вас не разочаруем. Все фото нашего дворика, другие видео на разные темы, условия, контакты и цены вы сможете также найти на нашем сайте по ссылке в описании видео или набрав в поиске Яндекса или Гугла «Уютный дворик. Теплые деньки». Присоединяйтесь в группы в социальных сетях, все ссылки также указаны на сайте в разделе «Контакты». Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, делитесь в социальных сетях, комментируйте, задавайте вопросы. Все читаем, на все отвечаем. Уникальный уютный дворик «Теплые деньки» Николаевка Крым ждет своих новых и старых друзей.